Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос Михаила и вопрос следующий. В каких случаях обременение не снимается на торгах по банкротству и когда это обременение переходит к новому собственнику после того, когда человек или компания победили в этих торгах? Давайте разбираться по порядку действительно на торгах достаточное имущество у которых в описании имеется формулировка о том что имеются какие-то обременения либо этой формулировки нет но мы с вами все равно обязательно должны самостоятельно проверить на их наличие и снимаются они или нет в 99 случаев все обременения с которыми вы сталкиваетесь на торгах по банкротству снимаются. для этого мы должны внимательно с вами изучить все документы касаемые должника все документы, которые прикладывает конкурсный управляющий, мы к нему обращаемся, получаем эти документы и внимательно их изучаем. Только после этого вы можете сделать какой-то вывод, снимется обременение или нет. Также я хочу вам рассказать один вариант, в каком случае обременение точно не снимается. Обратите внимание, если должник, имущество, которое вас заинтересовало, является индивидуальным предпринимателем, вы тоже должны насторожиться и более внимательно изучить все документы. Есть два фактора, идущие рядом с первым, да, когда у нас должник является индивидуальным предпринимателем. Если то имущество, которое вы планируете приобрести, находится в залоге, и оно было приобретено не по виду деятельности индивидуального предпринимателя, это еще один э, тревожный звоночек в сторону того, что применение не будет снято. И третье, если тот, кто предоставил суду кредит в залог данного имущества, то есть залогодержатель, если он не вступил в реестр кредиторов, не подал заявление, да, когда было объявлено банкротство этого должника, это третий фактор, который говорит о том, что имущество, которое продается на торгах, будет сопровождаться этим обременением и будет передано новому собственнику этого имущества. Как говорится, предупрежден вооружен, поэтому обязательно будьте внимательны на торгах по банкротству. Помните о том, что все-таки в 99% обременения будет снято, поэтому самое главное – это внимательно изучайте документы. Я желаю вам всем удачи на торгах, всем отличного настроения. Если для вас было полезно это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть свои вопросы, пожалуйста, пишите прямо сейчас их под этим видео или в наших специальных соцсетях, в наших разделах. Мы всегда рады вам помочь. Всем отличного настроения и всем пока!